Одноклубники, всех приветствую! На отправке у нас мотобуксировщик Железная Собака Мини С мощностью двигателя 9 лошадиных сил Двигатель представлен здесь Зонгшин Версия двигателя GB270 Фара установлена на 48 ватт Буксировщик представлен С автоматическим сцеплением в масляной ванне Так называемый понижающий редуктор 2 к 1 Данный букс будет весь разборный. Вся проводка сделана на клеммах. Дополнительно были установлены рым-гайки для фиксации ящика рыбацкого. Дополнительно были также поставлены ручки с подогревом. Кнопка включения ручек, выключения фары и глушения двигателя. Прицепное с санями-волокушами полноценный паркоп снегоходного типа. Подвеска здесь представлена катковая, мягкая. По твердой накатанной дороге будет передвигаться хорошо. Данный мотобуксировщик уезжает в город Санкт-Петербург к нашему одноклубнику Роману. А мы будем ждать фото и видео отчет с его поездок. Всем спасибо за просмотр. Пока!